У вас тут смертельно опасно! Я хочу в туалет. Валерий Баринов. Должен же ты когда-нибудь ответить за свои грехи? Андрей Смирнов. Как так со мной? Динозавр. Динозавр, живучий. На НТВ. В мед могут затесаться фенол, формальдегид и пластик. Как выбрать полезный и качественный мед? Обычное обыватель этого не замечает. Почему стакан попкорна стоит дороже билета в кино? Сколько тысяч процентов накручивают продавцы воздушной кукурузы? Ребят, вы перегрели сковородку. Сыр сорта российский, от каких марок горчит кислит и вообще не имеет права называться российским. Здесь изготовитель прибегает ну, к такой к уловке. Наш потребнадзор разберется в воскресенье в 13.00 на НТВ. Германия капиталировала все. Победа. Первые были русские. на развед. Тебе же война нужна, а у нас тут такие. Эдуард Флеров и Николай Козак в многосерийном телевизионном фильме Легавый. Наши сегодняшние герои купили квартиру в бывшем доходном доме. Здесь необычная планировка. И прошлые хозяева квартиры принесли кухню вот в это узкое пространство, похожее на вагончик. И главное, масштаб, чтобы была большая детей кухня. А остальном я просто доверяю специалисту. Самое главное, чтобы наша большая семья могла там разместиться. Мне в этих героях очень понравилось, что они хотят вернуть историческую планировку этого дома. Перенесем кухню туда, где она и должна быть. Квартирный вопрос ставит кухню на свое место. Наши герои хотели много места, побольше закрытых шкафов. Мне кажется, вот прям с лихвой получилось. Место как можно больше выделили. Две зоны обеденные сделали. Квартирный вопрос. В субботу на НТВ. Сегодня я хочу вас познакомить с удивительной красавицей, по которой сходят с ума миллионы ценителей прекрасного. Это Хорватия! Федерико Арнальди и Габриела Досильва в Хорватии. Хорватия! Я тебя люблю! Прокатились по единственному средиземноморскому фьорду. Посмотри, вот словно скандинавы, причем с подогревом. Поохотились за трюфелями. Большой такой. Перекусили шашлыком из акулы. Очень похоже на тунец по текстуре. И приготовили пасту фужи. Выглядит роскошно. Красиво. Жирненько. Поедем-поедим в субботу на НТВ. Сегодня не день донора. Готов клиент. Ну что, мужики, мы здесь одни, делим на всех и разбегаемся. А? Да ладно, расслабься, бойцы, я пошутил. Ты допрыгаешься у меня, Баладан? Полюбуйтесь. Может быть, кого-нибудь узнаете? Чего? Где Баладан? На задании. Балабал. Вас ждут великие дела. Я никуда не пойду, мне здесь хорошо. На НТВ. Mm-hmm. <laughs>